Вот жила прекрасно, so she used to live here fine. No, 20, а в 1000, 2022, 2022 ни, нищая, а 4 okay. июня June, 2022, 2022 года, вечером, evening, в суббота, Saturday, лежала, смотрела телевизор, home, couch, вдруг появился Then очень страшный Звук нарастающий, и я только успела соскочить, вот здесь стало буквально вот так вот, вот здесь, и все страшный звук и все руки отняла, дверь на распашку, кошка на средней площадке, здесь. Окна нет, no here, just the А вот здесь, кресло And было в в двери, the, uh, in the, я, через, я через него оформил, so и it. все, а там все. Uh, вот и там все. Не, не было ну, вот сейчас so посмотрите. No wall, Не было окна, no балкона, window, no ну и все вот Everything так вот. Like A и я перелезла через in, кресло armchair, и воду и поливали, потом fire. на следующий день the выяснилось, что снаряд this, uh, rocket, пробил диван, диван загорелся, пробил пол и на, floor, floor, и на четвертом этаже оперения застряли на полу. Как мы можем вам помочь? 18 числа. Мне должны дать ответ? Мы ещё верим. Я не уверена, что они Because she is not sure that they will put the doors for her. and miraculously stayed alive. She had basic invasions done, but nobody paid for her door, she got refusal from the city to help her with the door. See what you're doing? The your door will soon be delivered to the place and installed there. Awesome, right? Thanks, guys. It's all thanks to your donations. Поставили мы дверь. Сейчас проверим, как она работает. Вот. Открыли. Все. И дальше будем потом заниматься.